Всем привет, меня зовут Андрей Дунишенко и в этом коротком видео я покажу, как создать свой канал на YouTube, как оформить шапку своего канала и добавить свое фото. Это нужно для того, чтобы придать нашему каналу привлекательный внешний вид и добавить ему узнаваемости. Для начала работы переходим на сайт youtube.com и в правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Войти». Затем прописываем наш логин от аккаунта Google, который использовали при создании почты, нажимаем «Далее» и вводим пароль. На экране нам показывается надпись, что мы зарегистрированы на YouTube. Но это еще не все. В левой части экрана выбираем вкладку «Мой канал» и нажимаем «Создать канал». Поздравляю, наш канал создан. Теперь займемся его оформлением. Добавим фото и оформим шапку канала. Наводим курсором мыши на место, где должна быть наша фотография, и кликаем на значок, похожий на карандаш. Далее нам сообщают, что нам нужно перейти в профиль Google и изменить фото. Нажимаем на кнопку «Изменить» и нас автоматически перебрасывает в Google Plus. Далее выбираем свое фото, которое хотим использовать. Затем возвращаемся на свой YouTube-канал. Для этого в правом верхнем углу кликаем на иконку с квадратами и выбираем приложение YouTube. Возвращаемся на свой канал и приступаем к оформлению шапки. Переходим во вкладку «Галерея» и выбираем один из стандартных вариантов. Кликаем на фото и нажимаем выбрать. Вот что в результате у нас должно получиться. В идеале я бы порекомендовал создать индивидуальную шапку своему каналу. Ее можно скачать в интернете, заказать у дизайнеров, либо самому сделать в фотошопе. С вами был Андрей Донюшенко. Оставляйте свои комментарии под видео. Жмите «Мне нравится» и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.